Чтобы дом не промерзал, необходимо вокруг него создать очень хорошую теплоизоляционную оболочку. В нашей технологии LSTK Arsplant основа такой оболочки составляет утеплитель нового поколения теплокнаув. Чтобы понять качественный эффект от данного утеплителя, приведу очень наглядный пример. Все мы в детстве носили валенки и помним, что зимой в них комфортно, тепло и сухо. Дело в том, что волокна шерсти, из которых выполнены валенки, Обладают высокими теплосберегающими свойствами, и это позволяет не мерзнуть ногам при низких температурах. То есть валенки сохраняют внутри него тепло, выработанное собственным телом человека. И этого вполне достаточно, чтобы ноги не мерзли. Кроме того, валенки оберегают ноги человека не только от холода, но и от жары. Например, летом ноги в валенках совсем не потеют так как волок на шерсти обеспечивают естественную циркуляцию воздуха внутри валенок, поглощают и испаряют излишнюю влагу, и ноги остаются сухими. Таким образом, валенки являются экологичной обувью с прекрасным внутренним микроклиматом. По такому же принципу и с таким же эффектом действует и утеплитель теплокнаув. Это экологичный дышащий материал, обладающий высокими теплосберегающими свойствами, что исключают появление в доме мостиков холода и сохраняет комфортное тепло зимой в доме и прохладу летом. Я должен здесь подпрыгивать? Ну куда мне здесь двигаться-то, луну назад что ли я поеду? Я же должен вот так ездить. <кười> <кười> ну, все, можно еще раз, я про перехлест не сказал.